Всем привет, друзья! Доброе утро! Хочу сегодня с вами поговорить на такую классную тему о том, как достигать своих целей. Первое. Не ставьте слишком большую цель. Потому что мы всегда склонны к тому, чтобы как бы, преувеличить свои возможности. Часто нам говорили зоны комфорта. Не выходите из зоны комфорта а идите в зону некой дискомфорта но если вы идете к цели и испытываете дискомфорт то вряд ли вам будет в кайф вообще достигать этой цели и к тому же если вы делаете что-то какую-то достигаете цель и у вас не получается первый раз то вы сразу уже ну, не хотите дальше двигаться то есть вы сужаете свой круг возможностей дальше вы пробуете делать что-то поменьше постепенно постепенно сужайте но если вы делаете сразу то, что вам нравится, то, что вы уже можете, э, делайте сначала малое, и тогда вы расширяете свою сферу. Вы э, Первое, что нужно сделать, подумайте, что самое-самое минимальное вы можете сделать в, в, в сфере в, достижения своих целей. Например, э -э, там, вы хотите встать рано утром, вставать, но у вас не получается. Ну попробуйте встать просто с кровати, просто посидеть. Или просто с открытыми глазами побыть. У меня даже этого не получалось, я... Ставил себе наушники, чтобы слушать Тони Робинсона, потому что Тони Робинс реально мне очень классно помогает вставать рано утром, и под, его, ну, под него, его слушать нельзя просто, просто слушать и ну, не встать, я просто не могу, потому что он так заряжает с утра, всем рекомендую, Тони Робинс, час силы, мне очень помогает. Так, значит, то есть самое минимальное мы делаем, Также, кстати, это все, то, что я говорю, также от, от Тони Робинсона, а не просто... Я вам тут придумал с головы. Ну что-то что я просто прожил, и хочу с вами просто поделиться. Второе. Сделайте это ритуалом. То есть эта цель — это не то, что вы когда-то там достигнете, и все, как бы закончили. Цель — это ритуал. Я вот начал ну, анализировать, каких целей в жизни я достиг. Вот, например, я стал вегетарианцем. Почему я? Что значит стал? Я изменился, я просто полностью изменился То есть это не значит, что я сделал, стал вегетарианцем, все, я там год не поел там этого мяса И все, я перестал Сел на диету, продержался, сделал, все, достаточно Нет смысла в таких достижениях, нет Вы хотите, чтобы изменить жизнь, правильно свою, то есть в лучшую сторону Значит, создать новые стандарты жизни Делите, в общем, на части и делайте эти маленькие части своим ритуалом И потом постепенно, постепенно... У вас это начнет развиваться, начнет расти. Как сделать э, вот эту маленькую деталь э, сделать своим стандартом? Надо заключить завет, завет с Богом. Да все люди верят в Бога. Если не верят, э, они обычно летают на самолете э, и тогда начинают верить. Как понять, куда двигаться? Тоже важный вопрос. Как понять, какие у меня цели? Подумайте, что вот. Представьте, что если сейчас вы жили бы такой же жизнью, как вы живете сейчас, в течение долгого времени, к старости вы, вы бы были своей жизнью недовольны. Представьте, что есть образы, где вы довольны собой. И что нужно поменять сейчас? Что сейчас такого надо делать? Минимального, чтобы к этому прийти. Самое-самое вот минимальное. И дальше заключите завет. Завет с Богом. Что вы это будете делать каждый день. Вот так вы сделаете свою вот вот маленькую детальку ритуалом. Когда вы сделаете вот эту маленькую детальку ритуалом, заключите завет с Богом, тогда вы почувствуете, почувствуете насколько легко и радостно вам делать вот это вот маленькое, маленькое дело, это вам такую, такое удовольствие будет приносить. Завет это очень важная вещь. Если вы договорились, значит делать И будет вам дано. Просите и дано вам. Бог. Он хочет отношения. Он не хочет, чтобы мы его просто попросили. Воспользовались его помощью, да? И на этом все. Он хочет, чтобы у нас были какие-то отношения с ним. О. И это завет. О чем это он говорит? Вот так вот про Бога получилось. что говорит. это тоже хорошо. Это, это, кстати, очень важно. Это, это очень важно. Да, и насколько легко, Бог как будто начинает помогать вам, помогать вам делать, э, достигать вашей цели, помогать, вы прям чувствуете, я с утра э, хотел очень сильно вставать, рано утром вставать, я прям такую кайф испытываю, когда рано утром встаю, и все просто а, ну, я на настолько много спал, что у меня даже живот уже, ну пресс, короче потерялся пресс на животе, вообще нету, на животе нету никакого этого кубика, кубики исчезли мои. Я такой, а, блин, никогда такого еще не было. <смех> ну, надо что-то делать, надо что-то менять, вот. И сейчас я встаю, еще до того, как будильник вообще даже даже зазвонил, то есть я встаю вообще сегодня я вообще какое-то не знаю в два часа ночи я проснулся, то есть легко. Мало того, что я так встаю легко, ну мне как будто вообще мало нужно спать сейчас вообще, я не знаю, такое прям классное ощущение. И, и днем я не чувствую, что. Я не чувствую, что мне спать хочется или что-то такое нету. Вот. Это основные, наверное, моменты, которые позволят вам достигать своих целей. Спасибо, что были сегодня со мной. Я буду еще выходить в эфир, делать, снимать какие-то интересные видео. С утра, когда встаешь, рано утром, такое хорошее вдохновение, хочется прям делиться с людьми, говорить им что-то хорошее, важное. Я надеюсь, что это было полезно. Если это было полезно пишите комментарии, ставьте лайки. Кстати, можете поделиться в комментариях методами, как вы достигаете своих целей, как вы развиваетесь, что позволяет вам лично самим, практически на вашем личном опыте, достигать поставленных целей. Буду очень рад и признателен, если вы поделитесь. То всего доброго!